Всем приветик. Так, тема сегодня — чувство женщины. Так, смотрим. Выбираем, смотрим. Чувство. Женщина хочет... Я уже заговариваюсь, извините. Женщина хочет принимать и уже при... принять. Принять свои чувства, принять саму себя. Также женщина решила такое-либо решение и приняла. Приняла данный момент, приняла данную ситуацию. Приняла саму себя, свою жизнь. И также женщина хочет, чтобы вокруг нее люди тоже принимали решения. Не сидели там ни годами, ни месяцами, не думали о чем-то. А именно четко выбирали, правильно поступали, принимали решения. Всем пока.